нас диэс, братва. Ядерный на зрит вашей экрана, это значит, что у нас продолжается Гэлд И сейчас нам надо спастись из... Змеиного брюха. Ощущение? Ну, не могу сказать, что чувствую себя целым, но стало лучше. Цел. Выдержать. У нас есть все, что нужно. Наконец-то идём в Йотунхейм. Теперь нас никто не остановит. Ты не слыхал выражение «испытывать судьбу»? Не таскай судьбу за яйки. Она этого охуеть как не любит. А как нам выбраться? Подадим знак. Держись крепко. Что это? Ну это было страшновато. Может мы раздражаем желудок. Нет, что-то не так. Что происходит? Все плохо! Все позади. На него напали? Что это? Нужно спешить. Согласен как никогда. А вот третий тык, и мы будем купаться в желудочном соке. Я так чувствую. Полз там на 200 метров кресту. Держись и постарайся не упасть. Лодка криница я! Держу. Ебать сафари! что это мы его нет что то, -то другой или кто-то мертвый великан почему змей выбрал это место смотри опа рейд за нас, да? Пока будь осторожен, надо убедиться. Мировой змей. Что произошло? Мы сами не знаем. Ты далеко от дома. Я ищу своего сына. Вы двое помогли мне многое понять. Так ты не знаешь, где он? Нет. Но леса и поля произносят его имя. Я знаю, что он здесь, в Мидгороде. Когда ты его видела? Давно. Еще до твоего рождения. А ты от меня как будто пятишься. В чем дело? Что-то случилось. Вон! Прямо как Чуэлл, если ударить по большой змее, вы двое тотчас же выползите наружу. Да вы хоть понимаете, хоть мысли у вас есть, как вы дорого мне обошлись. Сынок... Вот это номер! Его? Дайте мне кто-нибудь попкорн! Срочно! Блять, надо звукаря отпинать. Твои чувства не но я хочу, чтобы ты... Мои... Мои чувства? Мои чувства! Да я провел последние сто зим, представляя себе вот эту минуту. Я тысячу раз повторил все, что хочу сказать тебе, каждое слово, чтобы ты, наконец, поняла, насколько жестоко ты меня обокрала. Но теперь <связывая> я вдруг понял... Нет мне никакой нужды объяснять тебе ничего. Ты мне вообще больше не нужна. Нет, отойди, кратость мне не нужно. Ты идешь по пути. Вместе. Он не принесет мира. Поверь. Ты. С тобой я потом разберусь. Но сначала семья. Начинается. И тебе отвернуться, Пай. Сейчас будет страшно. <сёк> Я тебе не позволю. <сёк> Нет, мальчик. <сёк> Стой! <сёк> Нет! патрой Ты ранен. Дыши, дыши. <сёк> не, моя кровь. <сёк> Сходит. У него Стрела из Амелы Я чувствую боль Стрела из Амелы Я не помню кто конкретно Вроде даже Фрей Если вдаваться в мифологию Попросила не наносить Вреда Все живое не неживое и так далее Забыла взять эту клятву Только с побега Амелы с которой были изготовлены те стрелы. Теперь понимаете, почему сожгла стрел? А, нет! Не Чё? Что? Происходит? Фрей хочет нас убить? Нет, слышишь, ветер, мы движемся. Эта стрела. Бальдор ударил в амелу. Амела была в ремне колчана. Похоже, она его ранит. Колдовские стрелы. Не просто ранит, амела сняла чары. Его можно. О, как убить. Можно. Теперь я припоминаю. Так вовремя-то. Так, еще мы делаем лапищу великана. <звук> Та ебанаш ты. Этим. Не лезьте! Я с ним поговорю! Нет, женщина, не выйдет! Он хочет твоей смерти! Вы не остановите меня! Никто не остановит! Где он? Пусть он даже меня убьет! Я защищу его! Я не позволю ему умереть! Трогательно! Скоро все закончится! I'm show you shot! А же ты кот! Жалко, кабанчиков нельзя отправить. Сука, он вылезает так не вовремя. Надо было угном в камень купить. Вой, я а дебил. Ах, ты ж ёпта. Такое ощущение, что локализацию делали... ...два <tari> <tari> разных человека. Именно в этом месте. Потому что где-то он Бальдер, а где-то Балдур. Я такой про себя думаю, чё, блядь? трэйс. Кажется, успел. Отрей. Я здесь! Я жив! У меня все чудесно! Никогда не чувствовал себя столь живым, а? Прекрати! Он сейчас кончит Куда-то ускакал, лягуха. Тух, тух. Да нахуй! Оставь моего сына в покое! Не нужно так! Вот. а я пиздить его даже не могу Я думал, он по яйцам выстрелит. Водает <мышляет> вот, шпигует как снайпер. Я выбью из тебя все говно, быдло косарелая. вы умрете? Я хочу поблагодарить вас обоих. Мы сделали то, что не удалось даже в отцу. Я никогда не чувствовал себя таким живым. ирония, С головы. Не, не хера я его пока не кончу, не остановлюсь. <тит> ой Спасибо. Пока он не сдохнет, я не остановлюсь. Ты молодец. Это он типа сказал: нас тут бьют, или что-то в этом духе. Бля, ебать опик, конечно. О. ты не будешь нас преследовать ты не тронешь ее мне не нужна твоя защита Так, мясо. Ты ничего не можешь с собой поделать, мама. Что бы я ни сказал или сделал, все равно... Ты все равно продолжишь вмешиваться в мою жизнь. Я лишь пыталась тебя защитить. Я... Я ошибалась, признаю. Но ты свободен. Ты получил, что хотел. Найди в себе прощение, и мы начнем все заново. Нет. Нет. Ну почему? Не начнем. Потому что я тебя никогда не прощу. Ты должна заплатить. За жизнь, которую ты украла. У меня... Сейчас стрела прилетит, я чувствую. Уже заплатила. Я заплатила. Но если лишь это тебя исцелит, если моя смерть для тебя все исправит, я не помешаю тебе. Я знаю. Неужели убьют? Ну, что? Нет, отец! Я люблю тебя, я люб. Зачем? Какое твое дело? Ты же мог просто уйти. Цикл закончится здесь. Мы не должны опускаться до такого. Я так и думал, что градус смешается. Холодильнику. Его выбор. Тебя будут ждать самые жуткие, самые жестокие страдания. Обещаю. Я покажу твой холодный труп обитателям всех девяти миров. Я скормлю твою душу самым грязным тварем Хеля. Я клянусь тебя в этом, слышишь? Он спас тебе жизнь. Он ну, удел у меня все. Переполняет жестокость и ярость Ты не изменишься Ты меня не знаешь Я знаю достаточно А он Сын Слушай меня Моя родина зовется Спарта очень давно я продал душу одному из богов. Я убил многих злодеев. И многих невинных. Я убил своего отца. Так в Хеле был твой отец. Боги всегда так делают? И так должно быть? Сын убивает мать и отца? Нет. Мы будем такими богами, какими захотим. Мы сами сделаем выбор. Ты не должен повторять мой путь. Мы станем лучше. Ну, теперь мы преступники. В ее глазах, да. Но она бы не защитила себя. Нужно дойти до конца, пока у меня есть силы. Не понимаю. Я знаю, что ее нужно было спасти. Но в конце она оказалась очень злой. Не злой. Ты убил ее сына. Ее сына! Родителю нелегко пережить смерть ребенка. Он хотел убить ее. Она бы умерла, чтобы спасти его. Только родитель может это понять. Ты бы дал мне убить тебя? Ради твоего спасения. Да. Слушай, всем пришлось сделать сложный выбор. Но все мы понимаем, что ты поступил правильно. Мир лучше и добрее, если в нем есть Фрея. Просто дайте ей время. Она придет в себя. Тогда в храм Тюра. По... Тогда поскакали. Но в следующей серии. Я уже даже замолчал от такого количества кинища. Ладно. Сделаем финалочку. Спасибо всем, кто смотрел. Как обычно. Лукас. Пипийска. И до скорого. Адьёс, братва.